Свою работу начала 14-я международная научно-практическая конференция «Информационное поле современной России. Практики и эффекты». В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялось открытие и пленарное заседание. Журналистика – это ведь не только практика, это еще и наука. Журналистика и работа в этой области – это есть, наверное, одна из немногих областей знания, областей практики, где наиболее отчетливо сказывается иррациональное мышление. За 14 лет проведения конференции участниками научного форума стали более тысячи человек из 70 вузов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня даже вот традиционные термины, скажем, «война», да, они произносятся с приставкой «гибридная». Потому что в первую очередь всегда выходят на передовую информационные полки. И из четвертой власти медиа очень так незаметно превратились в нечто такое над властью, находящееся над системами. Для ненагородних участников конференции будут проведены экскурсии в геологическом и зоологическом музеях, а также в музее истории Казанского университета. В дни конференции пройдет работа по секциям, где будут подниматься вопросы современной журналистики, теории и практики медиаобразования и многое другое. Вижу, что э, более профессиональное, с ну, большим таким мастерством журналистов сегодня стали, стали готовить здесь. Так что, преподаватели наши дорогие, вам тоже большое за это спасибо. Нам совершенно не безразлично, какой будет наша журналистика. Впервые конференция состоялась в ноябре 2004 года. И с каждым годом число ее участников только растет. Свою работу научно-практическая конференция завершит 11 ноября. Анна Глазнова, Ленар Довлетяров, Универньюз.